Здорово, Ютуб! Я к вам с охренительным контентом. В общем, насколько я осведомлен, сейчас я, конечно, не топ-1, но топ-2. То есть второй человек в мире, который сделал нюк в соло, блядь. То есть это не так легко, как до склада когда у вас есть какой-то тиммейт, который может вас прикрыть, помочь вам пострелять по кому-то, либо даже резнуть. Здесь соло весь сервер... Каждый маленький пиздюшоночек, который. Каждый мышок, который просто бегает там по карте и прячется в туалетах, видя твою корону, резко становится супергероем, и он просто ломится через всю карту на тачке, чтобы надрать тебе задницу. Это жестко. Это реально очень тяжело. И это по сути краткое описание дальнейшего видео, которое вы увидите. Ну а перед тем, как перейти к видео, Прошу подписаться на телеграм-канал, которым я выкладываю сборки. Актуальные сборки, с которыми я бегаю, которые я рекомендую своим зрителям. И выкладываю ИРЛ Кружевки с тем, что у меня происходит в жизни. В общем, желаю приятного просмотра. Подписывайся на телеграм, в в описании кулачилку кинул. Такую. Уничтожьте силы противника. Там выше находится. Поднеслась, родная. Серьезная заявочка. РПК. Так, но ну перед этим всем нам надо по-любому, по-любому сделать Сто процентов нам нужно перки. Нам нужны пистолеты, нам нужны перки. Немного, по-моему, пизжаная, немного пизжака. А? пистолет запасом. Так, надо армору собирать кучу. патронов потому что отстреливаться придется много лучше короче первую зону пока бегом мутаемся в наших целях налатать как можно больше бабок их нужно будет пипец как много нужно найти сетчел рюкзак мы скорее всего в цитадель полетим делать так что Придется попотеть. Так не, в, в сквадах мы вчера сделали с первой попытки. Камон. На самом деле, я бы сейчас на заправку слетал. Слетал. Как я такие слова придумываю? Слетал. На заправке сейчас можно немного кэша поднять или много даже. Эм. У меня, в принципе, повезло, нормально. Задали рядом, в принципе. Надо брать тачку и пизда Надо вообще баттер забрать потом, ну типа Бурн вот этот Не баттер, хаммер, блять, баный народ. Так, ладно поехали пока его не делают надо быстренько сделать потом заберем там же камер заодно закупимся и поедем собирать все элементы пармором принципе noise self есть Второй запасной селф есть Блядь, вот, вот, только вот этого не хватало что мужики делают и нельзя ботов сдохнуть Нет, сука. Блять, ну это просто пиздец. Ну как его него не кряк? Ладно, дышим. А -а -а. не лететь в том направлении сто процентов потому что мне в любом случае забирать там пробовать цитадель забирать Хамер, потому что первые берили здесь находятся Блять, максимально сука хуево, что я умер от этого чела Бериллий. это ядерный взрыв на карте да да попытка все потом у меня я уже активировал типа квест потом мне нужно будет выигрывать 5 игр подряд чтобы появилась опять эта возможность я надеюсь что там ага, он провалил его он его провалил. Но там ядерка, о, не ядерка, а точка идет. Вообще по диалоги, если там сейчас чела пизданули, близко, и мне фартанет, то я смогу забрать его. Хорошо, здесь этот сундук пищит, блять, вот. Хорошо, вообще охуенно, ксюха охуенный ган для моего задания. Mm. <sighs> так сейчас двух ботов надо убить где-то блядь. можно не бата можно человека Блять, проблема реальная проблема, то что мне нужны боты а их нахуй нету мне нужно сейчас ждать и прям получается под краем зоны забирать лодик, падать в тачку и ехать это ну, вообще типа, не коммерческая ситуация комплектный был вообще одного врага не хватает одного бота не хватает блять ну игра пожалуйста это ну, максимально хуево будет кринжова Забить можно блять. Так ладно, что нам сделать? Ну что, да прибудет ёбка, блядь. Дай бог мне нервов и здоровья. Так, я хочу посмотреть вот этот бэттер, Он, наверное, у него чуть больше бенза должно быть, по идее. Да, он целый будет. Потому что передвигаться нужно будет все максимально быстро. Арморов у меня куча. Селфик есть, два гана есть, в принципе. Начинаем тратить. Попытка, кстати, это вторая уже сделал Нюк лайф тоже очень хороший ну он в будке так помещал спину стрелял хорошо на первом на втором вопрос на первом или на улице вообще эм. на крыше блять, понял так что я выкинул ничего не выкинул. с богом ребят сейчас с богом воду сразу просто педальку в пол блядь нет нет нет нет нет нет нет нет это ошибка Ебать, это такой сейчас файл, может быть. Он по-любому наверху. ходу ходу ходу ходу ходу ходу ходу ходу ходу так нам остался третий элемент и он здесь же охуительно просто пока единственная проблема единственная вот чел который по мне стрелял он где-то здесь блять. Блять, я могу похилиться, нет? Ебать, меня просто все хотят трахнуть, блядь. Где? Он еще падает, ебать! это оборонять вообще цель отмечена вызываю удар I thought Let's go. Хорошо, хорошо. Устройство подготовлено. К вам приближаются силы простые. Все, Халдим, две минуты. Бочок запущен, блядь. Блять, как бы стать так. Оо, ебать. Я знаю, куда нужно стать так, чтобы ну, типа ну, спокойно видеть все это дерьмо. дфм дфм дфм 30 секунд от 30 секунд ног тел, хорошо 20 секунд на 15 секунде кидаю с точку и пизда Ебать, ебануться просто гнуться Это просто привет, Ютуб.